Первая модель ЧАК АДАЛАТ Ручка из ценного дерева Здесь вставки из перламутра Сделан очень аккуратно и изящно общая длина семь с половиной сантиметров длина лезвия чуть больше 16 сантиметров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 качество изготовления очень высокое.